добрый. Сегодня приехал в автосалон покупать автомобиль без первоначального взноса в кредит. А менеджер Даниил мне посоветовал взять Киорио под такси. А оформление будет? за него не более трех часов на всю процедуру. Кредит оформили быстро и удобно. А Покупкой очень сильно доволен и благодаря менеджеру все прошло быстро и хорошо. Все. От души поздравляю.